Жизнь — это чудо, и пусть мы не знаем ответы, И пусть вопросы у нас все трудней и трудней. В небе сверкающим кружатся в танце планеты, Тайны горят. Миллионами ярких огней. Жизнь — это сказка, Умчавшего в вдаль Фаэтона. Жизнь — это правда, взлетевшего ввысь корабля. Жизнь — это вера, Раскрывшая светом бутоны, Смеха младенцев, Ожившая утром земля. Жизнь — это радость, Бесстрашного сердца порыва, Въяв превратившего Чей-то несбыточный сон. В криках восторга Смывающих чаек с обрыва, В брызгах сияния оскалы разбившихся волн, Это тот путь, где отчаяние плач бесполезны. Это тот мяч, что хватает вратарь на лету, Это сомнение вихри, летящее в бездну, Вмиг как-то все, что имел, отдаешь за мечту. Жизнь это всплеск восхищений, наполнивших сердцей. Если страдание голос навеки утих, Жизнь моя, шанс после долгой дороги согреться В зимнюю стужу, в горячих объятиях твоих. Где я была, где я есть и где завтра я буду, Непредсказуем творец и бессмертные слова, Жизнь — это чудо. Поверь мне, что жизнь — это чудо, Высшая цель совершенного им волшебства.